Так, у меня камера есть водная. Вот сейчас показывают. Сибиль крутится и сазанчик подошел. С одна кормится. Значит, может быть сейчас поклевочка произойти. Будем ждать. Сейчас внимание на поплавки. Если ходит рядом, значит сазан есть. Лазит возле дна копошится. Вот поплыл сейчас мои насадки, у меня сейчас там насадка моя стоит, я не видно, но где-то в той стороне. Сейчас будем ждать поклевку. Может быть что-то надумает. Очередная поклевочка, ну что-то карпик. Ага, один карпик. Зеркальный картик. Хорошо. Там хорошо. Так. Поднимается, ну, килограммчик-полтора. Рыба сильная здесь. Сейчас немножечко подустанем, Как плюм вот на хлеб. не хочет подходить это может, уже можно брать подхват краснодонский карьер рыбачил с ночевкой сегодня ночью прикармливал утром уже на рассвете поймал два сазанчика жена проснулась Пошел, что не хочешь подходить никак о, пёрт. Думаю, догадалась, что я рыбу ловлю. Да тихо. Осталось чуть-чуть. дай килограмма полтора карпик будет, чтобы ничего, чтоб ничего не раздавить. такой красочек И пучок недалеко подписывайтесь на новое видео мы продолжим рыбалку Еще одна поклевка была Поспешил Поклевка Намокушатник Сейчас посмотрим, что это ну, упирается что-то Или в траву зашел Да, в траву зашел Взрывал. Наверное, сошел. Травую нацеплял. О! Базанчик как там зацепился, интересно. Все картик. сюда взялся на брикетницу маленький мы его отпустим малюсенький плыви так вот, оп, полетел